Только прошли первые два дня обучения семинар, и было определенное посвящение скауты, да? Да. украинские скауты. Да. Поэтому я вас попрошу подробнее об этом рассказать. Олеся Коробко, представитель ПЛАСТа, и Елена Шержкова, координатор проекта. Давайте определим, кто. Да, я, я наверное, начну. Рассказывайте. Добрый день, меня зовут Елена Шержукова. Я являюсь представителем волонтерской группы Help Army. Это волонтерская группа, которая оказывает помощь нашим солдатам в зоне АТО. И у нас есть отдельный проект по патриотическому воспитанию молодежи. Он называется «Воин-волонтер-военком». Это когда мы выходим в школы, и рассказываем детям, берем в состав этой группы воинов, которые рассказывают, как, ну, воинов-бойцов, которые рассказывают, как там, о том, И э, берем с собой волонтеров. То есть нас, мы рассказываем о том, чем мы занимаемся, потому что не во всех семьях есть волонтеры. Не все дети знают, что такое волонтерское движение, которое сейчас в Харькове, знаете, 15 тысяч волонтеров, которые занимаются помощью в самых разных направлениях. Поэтому мы вот вышли в школу, чтобы рассказать детям, как, что мы делаем. И в составе группы есть прицикли военкомата, потому что э, мы встречаемся с взрослыми детками, в основном, э, которые уже должны встать на учет в военкоматах, которые мальчики, будущие защитники э, нашей страны. И этот проект был придуман в качестве обратной связи, потому что дети очень много помогали нашей волонтерской группе помогали, они пишут постоянные письма на фронт, они подписывают открытки, они приняли активное участие в нашем э, празднике свято для солдата, это когда мы собирали у детей подарки для солдата, отвозили на фронт, это была большая акция, и можно было видеть на всех каналах телевидения, и многие дети узнавали свои рисунки э, в телепередачах. И вот когда, э, Возникла идея дать обратную связь детям, чтобы приходили воины в школы и рассказывали, и показывали там детям в Риге, какие детки плывут. Мы, мы столкнулись с такой проблемой, что э, наши дети, к сожалению, вынуждены сами себя воспитывать, что вот э, очень большой про пробел в нашем городе или в стране, ну, не могу точно определить именно в патриотическом воспитании молодежи. Но поскольку у меня уже самой взрослая дочь, и когда-то у меня была идея, такая светлая идея, что, чтобы она стала скаутом, поэтому мы стали изыскивать ресурс, кто может восполнить. И одновременно так совпало, что у нас была поездка во Львов, наша волонтерская, и там встретились с скаутами. В общем-то оно так все по времени совпало, и мы решили... Найти скаутов в Харькове. У нас их оказалось двое, это Леся и Сережа, и решили помочь им восстановить в том объеме скаутскую организацию, которая должна быть в Харькове. Это должна быть по, нашей, по нашим прогнозам, это должна быть мощная организация, в которой будет много детей. Вот. И что сделала наша волонтерская группа? Мы поставили плечо, по сути, нашему скаутингу харьковскому, харьковскому пласту. Мы поставили свое плечо как старшие товарищи, мы сказали, что мы вам все поможем. У нас есть большое желание возродить пласт в Харькове, у нас есть большое желание принять участие в этом, но у нас совершенно нет опыта скаутов, у нас нет нескольких поколений скаутов, как это есть в других странах, как это есть у нас в других регионах Украины, потому что мы сегодня стали Харьков 25-м регионом Украины, в котором возродился пласт. То есть 24 региона, мы Харьков, Серебряный регион. И мы очень рады тому, что именно Харьков такое получил юбилейное число 25. И мы рады сегодня говорить о том, что да, у нас состоялся этот семинар. Мы э, с опаской ожидали, э, придут люди или не придут. Мы понимали, что это сложное дело в такое неспокойное время. Именно пласт развивать, потому что... Это все-таки национальная скаутская организация, всеукраинская. Но мы решили все равно на это. Мы говорим сегодня ребятам, скаутам, добро пожаловать на наш Харьков. Мы, э, в семинаре приняла участие очень большая, слаженная команда со всей Украины. Это были скауты из Киева, и, и это были скауты из Житомира. И что особенно порадовало, у нас э, руководителям семинара, Комендант называется Комендант называется в скаутинге, это была девушка-представитель Славянского, из города Славянска, это пласт в Славянске, и это нас дуже надохнуло, потому что Славянск такой же город, как и мы, он тоже прифронтовой, и то, что там работает сегодня пласт, и то, что там ребята не испугались, не уехали и остались, и во время, только выезжала Марина во время оккупации, она выезжала с ребенком, потом вернулись и сейчас работают, и ходят в форме в специальной одежды, скаутовый настрой называется. И мы все были рады с этим познакомиться и получили очень позитивный большой настрой. Мы получили большое количество людей, даже больше, чем мы планировали. Мы думали, что у нас будет участвовать в обучении порядка 10 человек. У нас приняло участие более 30 человек, которые пришли в первый день, во второй день. И это было это было и мы называем это успехом. Ну, первые шаги. Алексей, расскажите, пожалуйста, об идеологии, потому что, вот, честно говоря, я к своему большому сожалению... И не слышала, и не знаю, что такое пласт, и, может быть, начиная с названия, как есть ли какое-то трактование этого названия. Спасибо. Звичайно, є трактування назви. Якщо ви знаєте, то скаутинг класичний пішов від слова «скаут», тобто «розвідник». В українській культурі розвідниками називали «пластунів» і відповідно від слова «пластун» пішла назва «пластун». В американцях, в англійських є «скаут-розвідник», а в нас розвідник «пластун». О, від цього і назва нашої організації. Zaliplas а, появился в Украине в 1911 году, еще тогда еще не в Украине. А, Это было через 3-4 года после основания Всесвестного скаутовников. И а, тому, фактически наша организация є очень старой и такой ветераном скаутом в мире. Долгий час она была в диаспоре и фактически отражалась в 80-90-х годах за помощью саме підтримки из диаспоры наших украинцев. Идеология организации, основная мета нашей работы это способствовать всевичному вихованню и самовоспитанию детей на засадах христианского морали. То есть это патриотическая складова, определенная складовая моралистики, складовая обязательного физического воспитания, высчебная система. Это просто детей до будь-яких и надзвичайных ситуаций, с которыми она может спрятаться протягом всего своего притя. Что можно сказать о Харькове? Вы уже сложили какие-то планы на ближайшее время? Так, до сегодняшнего дня в Харькове функционировал всего один гурточок детей. Это около 7-10 детей в веку 11-13. И на самом деле за 20 лет в Украины это уже был определенный крок, потому что до этого, на жаль, Плас не мог родиться в Харькове, Но за помощью наших партнеров мы надзвичайно благодарны, потому что их помощь просто не Мы наконец-то маним иметь место, можем возможность развиваться, а, рассказывать людям про нас и иметь поддержку невыдушных людей. И я добавлю, что да, конечно, мы начали с того, чтобы составить -то, какие-то вещи в своей работе, какой-то график работы и, естественно, у нас продолжаются занятия, теперь у ребят будет такая пластовая домовка, она рассташевана на уголе 11 12 Это коворкинговое пространство, которое находится над, на первом этаже объединения находится, на втором этаже коворкинг, который могут использовать любые общественные организации для того, чтобы занимать это место и там будут проходить занятия с детками. Из больших мероприятий, то, мы запланировали, 18-19 апреля мы везем деток во Львов, и там состоится свято-першая пластовая присяга. Это такой большой праздник. Ну, в Венеции бы его назвали карнавалом, в советское время его бы назвали парадом. То есть это во Львове традиционно съезжаются скауты со всего мира, на праздник первой пластовой присяги. Ведь скаутинг — это пожизненная членство. Ну, то есть, пласт — это пожизненное членство. Многие скаутские организации являются возрастными, то есть до определенного возраста от скаута, потом уже нет. Пласт, в отличие от э, скаутских организаций всемирных, он является пожизненным. Поэтому там будут, как молодежь, там э, сейчас двухрочки уже приходят до пласта, потому что выросли несколько поколений, просто не в Украине, которые хотят своих детей тоже туда привести. Вот, и ограничений нет, там будут 80-90 лет скауты и мы считаем, что для того, чтобы нашим детям показать, какой он на самом деле украинский скаутинг, как выглядят пластуны, не те 5 человек, которые, ну, чтобы дети не воспринимали, что 5 человек или 6, которые приехали и вели у нас семинар, что это не отдельно взятые люди, что есть масса людей в Украине и во всем мире, которые тоже являются скаутами и в которых есть свои цели, свои идеи, у которых есть вечеровки, песни, времяпровождения совместное. Вот у нас запланирован такой выезд мы запланировали его для четырех категорий деток. Это первая категория деток, которые уже занимаются в кружках в Харьковском области. Вторая категория деток, которые участвовали в наших семинарах, это дети взрослые, которые приняли участие. Третья категория детей, это детки, оставшиеся без причинения родителей, когда папа погиб в зоне АТО. Мы считаем, что таким детям мы можем помочь, потому что Сейчас к скаутам примкнули большое количество воинов, немобилизованных из зоны АТО. И вот обеспечение вот этой обратной связи, когда не хватает папы, папы, который был мобилизован и погиб, и появляется, ну, трудно назвать замещением это. Но нам кажется, что это поможет вылечить две души, и ребенка, и воина, который пришел. Потому что его нам очень тяжело адаптироваться. Это третья категория, четвертая, на которую мы тоже обращаем внимание большое. Это детские переселенцев, которые сейчас большое количество в Харькове. И которым мы тоже хотим сказать, что Украина, она вот такая разная, и мы хотим... Тоже рассказывают, чтобы они пришли в этот пласт, где они найдут своих добрых друзей, которые... Ну в которых будут занятия, они проходят, ну, в пласте самые, самые разные занятия по самым разным направлениям. Это и пасанкарство, и рисование, и карате, то есть все, что они могут делать, чем они могут заниматься, они могут это делать со старшими своими друзьями, это пластуны. То есть ребята их будут всегда сопровождать, ребята всегда им помогут, подскажут, но мы всегда подставим плечо, мы волонтеры, мы всегда рядом с такими <laughs> инициативами, поэтому... Мы готовы всегда поддержать. Вот такая большая будет у нас. Потом, буквально через неделю у нас состоится э, открытие пластовой доминки, торжественное мероприятие, когда уже дети приедут из Львова, они увидят, что такое пласт. Мы э, сделаем официальное торжественное открытие этой пластовой доминки, уже на тот момент. Э, Как-то ее обустроят детки, которые учатся. То есть э, традиционно предусмотрено так, что пластовую доминку дети обустраивают сами. Они могут рисовать на стенах, они могут рисовать рисунки, они как-то обустраивают свой дом, в котором они будут жить, поэтому нам нужно немножко время, чтобы пригласить вас на торжественное открытие. Третье мероприятие, которое у нас задумано, это выступили сами дети, уже, которые участвовали в семинаре пластовом. Э, мы посадим колы, колыновой гай. То есть у детей есть такая идея, посадить возле своей школы колонновый гай. И вот традиционный субботник апрельский, на день рождения Ленина, Дети предложили заменить чем-то важным и нужным для них. Это дети, которые учатся в старших классах одной из хайдовских школ. И причем тут же на семинаре появились дети, которые тоже хотят в своих школах это сделать. Это такое движение. Конечно, мы им поможем, мы им поможем саженцами. мы, мы приедем туда, поможем им рыть ямы. Мы поможем им сделать таблички. Вот все, что нужно, все чем нужно, все, чем могут помочь волонтеры. Как старшие товарищи, конечно, мы будем помогать. И вот это такие три знаковых мероприятия, которые мы наметим на ближайшее. А дальше приложится, дальше мы будем детей вести в лагеря скаутские. Это, ну, это лагеря и за границей, это лагеря на Западной Украине. Планируем провести лагерь также у нас в Чугуевском районе. Есть военно-патриотический лагерь, который готов принять наших деток. Уже достигнута договоренности, которые работают много лет в но ну, Готовы принять наших детей тоже на какую-то программу. У меня пару уточнений. Скажите, с какого возраста можно, я поняла, что ограничений возрастных нет, а вот именно с какого возраста можно прийти э, и быть пластуном? Леся, да? С трех уроков. Трех У нас есть пять категорий пластуни, можно сказать, это с трех до пятых уроков, мы их называем а потом до 6 до 11 – це новатство, до 18 років – юнацтво, далі до 35 – старше пастунство и по членство и членству имеют сеньора. И, соответственно, целевая наша аудитория, можно сказать, это дети до 18 років, которых мы выхоживаем, которых мы намагаємося передать какие-то знания, грубо витягнути їх их сейчас за компьютер, потому что, на самом деле, меда так же трансформується с тем, что мы имеем на сегодняшний день. И на сегодняшний день для нас самое важное – это показать нашу Украину, развивать какую-то патриотическую складовую и так же развивать в них какую-то интересную ценность до окружающего света, а не просто до каких-то девайсов и так далее. Вы сказали, Украина очень разная. В Славянске это движение сколько существует? То есть можно ли у них подчеркнуть какой-то опыт, вот, несмотря на то, что карьер это большой? Смотрите, разный... а... Мы, Когда мы обратились к пластунам к нашим, мы обратились также параллельно к руководству в Киеве, это большая организация скаутская, и мы получили полную поддержку, гарантии того, что у нас, ну, во-первых, инструктора приехали, инструктора грамотные, знающие, которые много лет уже являются сами пластунами, уже больше, как шесть это самый маленький стаж у инструкторов и конечно конечно мы просим помощи в них мы просим поделиться и они готовы вот в чем отличие скаутинга от всего остального это обратно на всю жизнь они с удовольствием делятся всеми своими планами наработками семинарами причем есть огромный пластовый портал на котором все время каждый день идут новыми от каждой организации э районного или областного уровня, сейчас как раз идет формирование вот этих летних лагерей. И каждый день мы видим информацию, что приглашают этот лагерь, приглашают этот лагерь. То есть эти приглашения выставляются, и можно в онлайн режиме зарегистрироваться на любой лагерь. Ты можешь, любой ребенок, даже не будучи пластуном, а будучи прихильником или заинтересованным, он может поехать, это совершенно небольшие деньги для многих категорий это вообще бесплатно, то есть для детей-переселенцев, для детей-бойнов, погибших в АТО, это будут вообще бесплатные программы. Для всех остальных это небольшая, ну, э, скаутинг вообще эм, состоит на том, что все делается всклачено, называется «вкладка». То есть мы считаем, сколько нам стоит то или иное мероприятие и делим эту сумму затрат на всех. И очень часто мы получаем некоторые вещи бесплатно, когда, допустим, помещения вот нам сейчас предоставляют бесплатно, там кто-то нам предоставляет питание бесплатно. Это очень, в Харькове это очень развито. Ну а, а славянская организация я, конечно, очень поражена была вот, самому духу украинскому, самому настрою и вот как эти ребята э, самоотверженно отстаивали. Э, Свою Украину в оккупированных территориях, конечно, они нам дадут много, ну и дают уже и своим, своим присутствием на этом семинаре, они уже поделились с нами и настроениями, и своей самоотверженностью, и своей открытостью, своей духовностью. Ну то есть у меня сложилось такое без что лучше, чем скалоты вообще людей в мире нет, вот честно скажу. То есть и можно оставить любые вещи в этом открытом пространстве и вообще не переживать, что они куда-то денутся. То есть они, они живут по 14 заповедям, которые обязательны для выполнения каждым скаутом, и даже вообще ничего быть не может, ни каком-то ни обмане, ни даже... Ну, я даже... о кривизне сознания речь даже не идет доверие. Поэтому, да, полное доверие братство, даже обращение друг по другу это такие вот братские даже то, что дети называют на ты своих инструкторов по именам и вот, даже, даже прилетание левой рукой скауты летают на правую руку на правую руку подают оливу нас так научили и это называется рецерция до сердца это, ну, вот буквально каждая мелочь она, ну, не то что продумана, в ней она несет какой-то духовный какую-то духовную нагрузку. И вот это приятно. Ну а пласту в Славянску, это вообще запредельная вещь, на мой взгляд. Конечно, мы запланировали в ближайшее время поездку к ним, нам хочется к ним приехать, нам хочется помочь. Они сейчас обустраивают доминку свою, они это делают собственными силами, ремонт они делают там сами, детки. То есть там обшарпанные стены у них совершенно, да, мы поедем, мы будем рядом с ними, и будем у них учиться тому практике, которую знают они, и будем приносить им пользу, которую можем принести мы. Будем теперь здороваться да, левой Рецепт, рукой. Да, да, да. Спасибо вам большое. Ждем вас с новыми результатами вашей работы. И надеюсь, что в Харькове ваша организация будет только богатеть. А мы всех приглашаем, всех неравнодушных людей, мы приглашаем на Воголя 11 в нашу пластовую домивку. Мы приглашаем инструкторов, мы приглашаем неравнодушных, мы приглашаем любознательных, кто хочет знать, что такое пласт. Всегда там готовы встретить наши развидники. И рассказать, да, пластуны, и рассказать, что такое пласт. И как ты можешь любить свою страну, ставшую развидником пластуны. Здорово, спасибо большое.